Этот проект, о нем нам рассказывали в марте этого года, но в то время, чтобы участвовать в этом проекте, мы должны были, если да, хотели, выложить где-то в районе 500 долларов, чтобы купить такое устройство, чтобы с этим устройством участвовать в этой беспроводной сети в этом проекте. Ну, мы слушали, потом мимо ушей пропустили, потом в июле к нам вернулись и сказали, послушайте, сейчас у нас есть очень интересная новая стратегия развития, вы послушайте и тогда поймете, это стоит, стоит вот участвовать. Мы послушали и, самом деле, после такого первого вебинара вот у нас вот, Такое, знаете, настроение, настроение рабочее поднялось, и мы тоже начали рассказать нашим ребятам не только во Вьетнаме, еще во многих странах мира. И, в принципе, я не ожидал э, такой, э, такой здоровой реакции. Я не ожидал такую здоровую реакцию от слушателей. И все-все вот наши друзья они с удовольствием подключились к этому проекту и не только, они еще рассказывают вот, своим друзьям. И за три недели такое колоссальное развитие по всему миру, по всему миру, я не беру уже отдельно какую-то страну, нашу или вашу, но по всему миру такое развитие я не ждал и не видел нигде а, ни в одном проекте раньше. А, окей, давайте, чтобы знать уже подробнее, да, начнем мы с этого веб-сайта, я прошу вас вот контролировать вот, свой микрофон, пожалуйста, Окей? я открываю вам главный веб-сайт компании Helium, компания Helium, ну это веб-сайт Helium.com, если я уже выбираю русский язык, чтобы вы могли прочитать, что эта компания делает, они строят а, инфраструктуру, а, называют децентрализованной беспроводная сеть. А, эта сеть каждый человек, ну сети, тут написано, сети управляемые людьми. Значит, в эту сеть каждый человек, каждая компания может свободно зайти, участвовать в этой сети, работать вместе со всеми. И эта сеть, инфраструктура, платформа, через которую многие компании, которые развивают интернет вещей, они могут пользоваться, чтобы развивать интернет вещей. А что такое интернет вещей, я надеюсь, что вы последние годы слышали много. Это связано с индустриальные революции 4 да, вот во многих странах слышали это слово умный дом, умные города, что вещи, которые самостоятельно работают, обслуживают, вот улучшают нашу жизнь. Слышали об этом, правильно? И чтобы эти вещи могли работать и подключиться к интернету, и данные информации от этих вещей они должны передаваться в интернет и как раз вот Хелим, а, дает решение для, для этого вопроса, помогает развитию интернета вещей. А, вы можете вот Николай, сказать... я могу, Николай, могу сказать, что сейчас параллельно где-то идет какое-то видео, очень плохо слышно. Ага, сейчас нормально. Я не включаю ничего, может быть, кто-то... Вроде микрофоны все выключены. Угу. Да. Сейчас, сейчас, сейчас, хорошо, я прошу сейчас, прощения. Сейчас нормально, да? Окей, спасибо. Да. А, значит, вы можете войти вот в этот веб-сайт Helium.com, чтобы прочитать, выбирать русский язык и прочитать, много есть. А, ну, я говорю про беспроводной децентрализованный сеть Helium. А, Эта сеть работает. Прошу вас, выключите телефон, Любомир. Когда шум идет, я отвлекаюсь, я не могу концентрироваться, на чем я остановился, окей? Okay? Спасибо. Все очень просто. Организатор, отключите микрофоны у всех, оставьте у того... Я выключил, но почему люди выключают? Вот В чем-то дело, да? Окей, okay, продолжим, ребята. Uh, значит, uh, эта сеть, кроме одной функции, что передает, подтверждает передаваемые информации, uh, эта сеть беспроводная с приборами, с устройствами. Uh, они еще добывают монету Helium для нас. Okay? Uh, и uh, криптовалюта Helium, в принципе, вы можете вот там войти в... Веб-сайт coinmarketcap.com, там объявляется ну, больше 10 тысяч разных криптовалют. Okay? И Helium на данный момент, ребята, занимает 67 место среди 100 самых сильных криптовалют по капитализации. Первое место занимает, конечно, безусловно, это биткоин. А вот Helium занимает 67 место, и на данный момент цена Helium выше 17 долларов за одну монету. Общее количество Helium по блокчейну 223 миллиона монет. И на данный момент уже добыто 90, больше 95 миллионов, значит, где-то около 130 миллионов монет которые будут добываться беспроводной сети Helium в ближайшие годы. годы. Цены с Хелюм сейчас торгуются на разных криптовалютах. Криптобиржа, вы видите, тут разные. Значит, ликвидность ⁇ это криптовалюта без проблем. Значит, мы можем продавать, когда мы зарабатываем эту криптовалюту. И знаете что? Сцены... Хелюм, если год назад, год назад вот там эта криптовалюта тоже в опусте, цена ее меньше 2 долларов, а на данный момент уже больше 17 значит за 12 месяцев цена выросла в 8 раз, 800 процентов. Okay? Как эта сеть работает и майнит криптовалюту Хелюм? Мы можем войти в час май. Окей, okay. сюда войдем. А, значит, а, эта криптовалюта Helium манится а, с помощью устройства, которые мы имеем и участвуем в этой беспроводной сети, и с помощью а, радиочастотой, низкой радиочастотой. Это новая технология. И самое главное, что я вам хочу тут сказать, что а, любой, повторяю, любой человек может участвовать в этой сеть, в этой сети со, со своим вот, там, устройством. Ну, это устройство вы можете купить, можно собирать, как угодно а, получить откуда-то, не, не важно. Вот есть, мы видим, 9 разных устройств, от разных производителей, от разных поставщиков. А, мы можем вот, там, иметь такое устройство. Самое главное, чтобы это устройство ваше отвечает по всем техническим, технологическим требованиям. А есть вот мы видим из девяти есть одно устройство работает по технологии ну платформы платформа это 5G, но сейчас вот там это устройство еще не на рынке в ожидании. Восемь остальных работает по технологии называется LoRaWAN. Чуть позже я скажу что такое LoRaWAN. Из 8 есть одно устройство про которое мы говорим это Rock Wireless. Вот здесь я подчеркиваю, это устройство нам предоставляет компания iHOOP Global, это не Helium, это другая компания, которая участвует в строительстве беспроводной сети Helium, до июля они продавали это устройство людям, которые желали участвовать в этой беспроводной сети и добывают монету Helium, а сейчас новой стратегии развития у этой компании global они хотят развивать эту сеть как можно шире быстрее охватывает весь мир и они уже нашли инвесторов которые выложат деньги чтобы производить устройство rockвалис который я тут выделяю и они его поставляют бесплатно всем желающим по всему миру значит, мы получим это устройство бесплатно. Таким образом, мы, мы сотрудничаем с iHub Global, чтобы построить сеть беспроводной у Helium. Окей, okay? вы, наверное, уже поняли. Значит, если я говорю, вот мы можем вот там найти устройство откуда угодно, лишь бы это устройство отвечает по всем этим требованиям техническим или технологическим Helium. Uh, а почему мы uh, хотим получить это устройство? Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, вот, uh, мы можем uh, войти сюда, и мы развиваем вместе с Global эту сеть, и получаем вот, там, добытые uh, монеты от самого своего устройства и от устройства, которые мы подключили, пригласили в эту беспроводную сеть. Uh, а вот соотношение сколько вот там... Добытый хелиум uh, делится между uh, устройствами, то мы, мы можем на, нажать на вот этот час uh, от NT. Да? Вот. Uh, и здесь вот там четко сказано, вот это от хелиум политика. Uh, и 100% добытых монет, uh, 35% добытых идут к хелиум к инвесторам, к учредителям ну, и остальным. А 65% идут к кому? 65% идут к обществу, в том числе и хозяину этого устройства. Если вы сами купили, сами построили, сами собирали устройство, вы можете получить, наверное, максимум до 6%. 5% добыток своим устройством монет, а везде мы участвуем с I Hope global мы получим час из 65 okay? это политика вот там компании, okay. это устройство расскажу, здесь я открываю вот, там, вам уже заранее технические вот, данные этого устройства, он интересный а, мощность этого устройства видите вот там Низкое электроэнергопотребление э, расходуется примерно столько же, сколько у светодиодной лампы 5 ватт. Вот час 5 ватт. Вы можете умножить на 24 часа, чтобы понять вот там, за день, сколько э, потребляет вот это устройство электроэнергии и в день и в месяц. Мы посчитали у нас во Вьетнаме меньше доллара. За электроэнергию мы должны платить за это устройство, когда он работает. Окей, и это устройство работает по технологии LAMFI. А, LAMFI а, это вот есть вот там сразу четко вам все расскажет, или коротко LoraOne, то что я вам показал. Это техническое вот требование. А, и а, здесь вот вы можете видеть габариты, габариты у этого размера этого устройства. 6 сантиметров на 7 на 9 сантиметров такой компактный вот и находится вместится в вашей ладони в вашей да, ладони <соспит> так у нас о 6 еще большая вот uh, он входит в комнату окей uh, okay. uh, если, если вы вот, идете вниз вы тоже видите да это устройство uh, производит вот там и отвечает по всем техническим требованиям и имеет разные сертификаты. Вы можете вот нажать на любой сертификат, чтобы прочитать, что там, ну, это устройство получает вот разрешение, окей, это устройство. А насчет, вот Ларауан, вот Ламфи технологии, вот там, через которые данные от вещей в интернет передается, то есть вот в каждом устройстве есть вот там радиочастота, которая вот, ну, соответствует для каждой страны. Есть на карте, видите, вот там для... Для Северной Америки есть своя радиочастота в этом устройстве, поэтому свет такой темно синий Западная в Западной Европе есть вот там другая. Для России другая. Я вчера проверил, вот для Казахстана, Кыргызстана тоже другая частота, радиочастота для этого устройства. Китая другая, Индия, Вьетнам или Япония другая. Значит, устройство производитель должен проводить соответствующий соответствующей радиочастотой для конкретной страны. Что отсюда вот мы понимаем? Значит, мы не можем купить это устройство на какой-то торговой платформе, как eBay или что-нибудь, да, или из Америки, Европы, привести его в свою страну, в Россию или в Вьетнам, поставить, и это устройство будет работать. Нет, то что там нет соответствующей разрешенной чистоты есть uh, yes, вот мы тоже видим uh, в какой стране будет какая чистота в этом устройстве и если вас интересует Россия или какая страна можете тут и найти и просчитать ОК okay. uh, Значит все эти устройства когда мы подключаем uh, его к uh, беспроводной сети helium uh, и эта сеть находится полностью на блокчейн helium то мы можем видеть Uh, есть вот там uh, эти uh, устройства, uh, четко, призрачно uh, и, uh, на, на этой mm, на блокчейн, на сети. И на данный момент, ребята, уже есть 126 533 устройства, которые на данный момент активно работают, добывают Helium для uh, их хозяина. Okay? Uh, um, и если мы, мы смотрим на карту, на карту, то мы видим, что эти устройства на данный момент, которые активны, я про, говорю о а проактивном, uh, в основном в самой США, uh, где эти компании Helium и uh, IHub Global, вот эти зеленые точки. Uh, дальше вот там Западная Европа. Вот. Конечно, в многих других странах есть, но не много. И, конечно, в Китае, восточное побережье. То, что Китай – это держава, держава по развитию интернет-вешей. Мы можем вот там поближе, поближе посмотреть, как эти устройства расположены. Они расположены вот так, таким образом. Okay? Вот, шетоугольный такой участок. И вот в каждом участке есть одно-две устройства, и каждое устройство в этой сети должно находиться в расстоянии 300 метров от соседа, от соседа, от, ну, рядышком. Почему такое требование 300 метров? Потому что если все устройства держат вот такое расстояние 300 метров, то это значит сеть может развиваться, охватывать везде и не только не только в одном районе. И в этом случае вот интернет вещей можно развивать везде, везде. Вот вы допустим представляете такой: вы имеете вот там ферму за городом, в этой ферме у вас есть датчики, следит за температурой воздуха, за влажностью когда поливать, когда вот там поднять или спустить температуру. А вы живете в городе. Как эти датчики передают вам информацию вот на ваш телефон, чтобы вы могли регулировать? Okay? Можно, конечно, пользоваться, допустим, Wi-Fi, можно 4G или 5G. Но все эти способы передачи информации имеют свои минусы. Я скажу, какие. Wi-Fi wi вот, имеет очень большой недостаток, это расстояние. 20-30 метров всего-навсего, дальше уже информация плохо передается. Окей? А если пользоваться 4G или 5G, ну понятно, дорого. А если вот там эта сеть, беспроводная сеть, вот, Helium. А если рядом с вашей фирмой есть вот, какие-то устройства, которые принимают вот, информацию от этих датчиков, то эти информации идут быстрее, безопаснее и, к самой дешевле, okay? Или машина, которая сама двигается, вот где-то в вне города, за городом, а вот вы хотите знать состояние этой машины или чего-нибудь? Как знать? Вот все эта сеть и помогает. Вы можете вот нажать на еще одну часть называется экосистема. Да? экосистема вот, есть. И мы видим, есть ряд крупных компаний крупных, которые развивают интернет вещей. Это у сельское хозяйства есть отслеживание активов и остальные. остальные. Количество вот, компаний, развивающие интернет вещей, и пользуются... Эту беспроводную сеть Helium добавляется, добавляется и добавляется. Они развивают интернет вещей, но чтобы вещи могли подключиться к, к интернету, вот эти вещи должны, и повторяю еще раз, их данные передаваться в интернет. И вот они пользуются а, эту платформу Helium, чтобы решить этот вопрос. Okay? Окей, okay. значит, в принципе, мы уже поняли его вот там про Helium. Я говорю, что все устройства в беспроводной сети Helium прозрачные. И сколько каждый зарабатывает? Каждый раз зарабатывает устройство, зарабатывает по-разному, ребята. Какое устройство больше, какое-то меньше. от чего это зависит? Во-первых, от места расположения или от места установки этого устройства. Вот. И еще вторая причина. От того, сколько информации от вещей ваше устройство принимает и передает дальше. Вот эти причины зависит, и от этих причин зависит количество добытых монет. Okay? Давай, я нажимаю на какую-нибудь одну вот и есть мы видим да в этом участке в этом участке есть несколько устройств. эти устройства конечно держатся друг от друга на 300 метров и вы видите да вот есть вот какое-то устройство месяц назад только что установлен и зарабатывает вот сколько 27 хелим какое-то вот совсем худо Ну есть другое устройство даже 50 Три месяца назад начал работать это устройство, и последний месяц 50 вот там, а, хеллиум добывают для хозяина. Okay? Мы можем вот там все это видеть, и, а, конечно, я не знаю, вот, кто хозяин этого устройства, мне это не важно, но самое главное, есть вот каждое устройство, вот на блокчейне четко, прозрачно показывает, okay? мы можем по всему миру посмотреть. Даже потом, когда мы имеем устройство, наше устройство тоже вот там, тут выражается вот сколько вот, добывает. Okay. вот хорошо я сейчас перехожу на слайды презентации немножко чтобы вы могли понять вот там некоторые еще моменты вот, вот. в 2013 году хелиум анализировал ну этот возможность роста интернет вещей и они видят что да чтобы развивать интернет не надо нужно вот какая-то простая глобальная платформа чтобы информация через эту платформу передавались в интернет и они начали построить вот там эту сеть в девятнадцатом году значит эта беспроводная сеть начала работать в конце 2019 года, это около два года назад. Поэтому мы, ребята, мы не первые мы не первые. Вот в этом проекте. Люди по всему миру уже работают, в этой сети уже добывают хеллиум для себя, зарабатывать. Но мы сейчас только узнали, и в наших странах мы один из первых. Okay. И в конце 2019 года они создали первое устройство для этой сети, криптовалюту и блокчейн под названием Helium. Я уже только что вам и показывал. Okay. Uh, так. Uh, это вот там uh, тоже мы видим, что вот очень много... Uh, примеров, чтобы мы поняли, что, что такое интернет вещей. Это, может быть, умные ошейники для домашних животных и так, и так далее. Короче, все, что мы можем представить вокруг нас. Например, вы утром проснулись, шторы вот двигаются по сторонам самостоятельно, ванная набирается вот водой самостоятельно, чайник кипятит вам горду самостоятельно. Вот чтобы они самостоятельно могли работать, их информации должны передаваться в интернет. Okay? Значит, эти информации называются IoT-данные. И вот эти uh, наши устройства, устройства, есть, называется HOSPO. Вот эти устройства принимают, подтверждает информации и отправляют вот эти информации, данные в облака, в интернет. И оттуда информации идут к конкретному конкретные вещи, чтобы эта вещь могла работать. Это одна функция вот безпроводной сети. Другая, эти хаспад через вот технологию называется Proof of coverage. Это технология вот добывания криптовалюты. Если кто-то из вас вот уже добывали Bitcoin раньше, вы знаете, как это называется технология. Называется Proof of Work. Okay. Значит, мы должны в интернет найти исходный код биткойн, uh, все это втелкивает вот в аппаратуру, которую мы купили, uh, включать в электросети, uh, аппаратура работает, решают задачи и дает нам результат, это криптовалюту биткойн. Okay. Есть другая технология, вот там Proof of Stake, это то, что у эфира сейчас. Люди вот запирают, вот там Uh, свои uh, криптовалюту эфир и таким образом они uh, получают новый эфир эфир 2.0. Okay? А это вот технология у uh, Helium. Group up coverage. Значит, передает информацию, подтверждает вот эти uh, передаваемые информации. И таким образом и добывает Helium okay, устройства. А эти Helium, когда вот добывается, сейчас... Добыток мы получаем, час вот компании все остальные, а вот компании, вот которые развивают интернет вещей, чтобы использовать эту бесплатную беспроводную сеть helium, они должны должны что? платить комиссию за использование беспроводной сети. Это же бизнес, правильно? Вот и они должны купить эти монеты helium и когда они оплачивают за использование беспроводной сети helium от комиссии сжигается, ребята. Компания Helium не берет это и пустит обратно в циркуляцию, а сжигает. Ну, термин сжигания, криптовалюты, наверное, вы все понимаете. Значит, отправить их на неизвестный кошелек. Я туда, они не возвращаются в обращении. Таким образом, количество монет Helium Воплощение будет меньше и меньше, и это тоже помогает рост сен к окей? Okay? Uh, uh, так, и uh, это я хочу вам тоже сказать. Вот это устройство, я вам уже показал, что мы uh, получим. Это устройство от компании iHub Global, бесплатно. Это новая стратегия развития беспроводной сети Helium от этой компании. И это устройство, он, он создатель пассивных доходов. Я полностью согласен с этим мнением. Почему? Если мы имеем вот такое устройство у себя дома и работает, в принципе, коронавирус или не, не коронавирус, все равно устройство работает. У нас во Вьетнаме мы сейчас сидим в вот, четырех стенах уже больше двух месяцев. Никуда мы не можем ехать, не встретиться ни с кем. Но если есть устройство, устройство работает, добывает хелиум. А экономический кризис, да, по барабану вот это uh, устройство, правильно? Uh, это, не сет... <клёх> <клёх> это не сетевой маркетинг, ребята. Uh, обычно сетевой маркетинг, маркетинг, это когда мы должны вот, с какой-то суммой войти в проект. Из этой суммы мы получаем бонус, правильно? Вот, вы многие его вот там прекрасно знаете. А если мы получаем вот долю добытых монет от устройства, okay? мы не должны платить, где же месячные платежи за это устройство. Единственное, что мы должны платить, как я, я повторяю, это за электроэнергию, которую устройство потребляет. Это 1 доллар, 2 доллара в месяц. И это устройство работает 24, 7, 365 дней в году. Вы занимаете своим делом, а устройство занимает своим делом. Okay? И приносит вам а, доход. А, если вот там... Я хочу, чтобы каждый из нас, когда мы участвуем в этой беспроводной сети, мы понимаем, сколько мы можем получить. Это политика распределения добытых от каждого устройства. Если ваше устройство добывает 100 монет, допустим, в месяц 100 монет, как это 100 монет определяется? Первое, вы должны запомнить, 35% добытых монет вашим устройством идут к инвесторам, партнерам проекта и самой компании. Это я открывал вам веб-сайт uh, Helium, вы это видите с самого начала. Okay? Значит, 65% остальных идут к обществу, в том числе и вам. И если это устройство ваше, ваше сколько вы можете получить от своего устройства? Максимум до 25%, ребята, максимум. Значит, как мы можем получить максимум? Сначала, если ваше устройство добывает, вы получаете 15%. Но у вас есть 90 дней с момента, как вы подключили свое устройство к работе в сети. У вас есть 90 дней, чтобы что подключать, приглашать новые устройства других В принципе сейчас у нас еще нет устройства. вы уже развиваете вы уже приглашаете поэтому вы будете уверены что вы если вы сейчас приглашаете 5-6 человек значит вот там вы получите от своего устройства 25 процентов добытых монет это гарантированно okay? это от свое устройство но если вы на этом остановились. Больше не интересуется вот, пригласить кого-нибудь, то все, 25%. А если вы приглашаете кого-то, кого -то, то сначала вы получаете вот там 5, ой, прошу прощения: 10% от того устройства. Допустим, я приглашаю Дину. Я получаю вот 10% добытых монет устройства ДИННЫ, но я могу получить до 20%. Если я помогу ДИННЕ пригласить 5 человек, подключать 5 человек или 5 устройств, тогда я могу получить 20% от того количества, которое добывает устройство ДИННО. А если я развиваю вот дальше, приглашаю много, не, не 2, 5, а вот там 35, 100, то я могу получить дополнительные проценты от тех устройств. Как это вот там дополнительно. вы посмотрите, здесь пример. Если я приглашаю 35 устройств непосредственно, непосредственно, и допустим, каждое устройство зарабатывает, добывает 100 монет в месяц, здесь вот там первый 5 устройства, которые подключились к сети. Эти устройства определяются в группу Pro. Последующие 10 в группу Bronze. Последующие еще 10, с 16 по 25 идут в группу Silver. И с 26 до бесконечности они находятся в группе Long. Ну, Если мы берем пример 35. И в этом случае я получу 20% от количества добытых монет этими 5, 5, 5, 5 вот устройств в первой группе. От второй группы 25%. Вот. От третьей 30% и от четвертой 35%. Значит, вот там в первой группе 100 монет, от второй группы 250%, от третьей 300% и от четвертой 350%. При раскладе каждое устройство добывает 100 монет в месяц. То я получаю вот от 35 устройств подо мной 1000 монет. И так, если стабильно весь год, то получается за год я получаю 12 тысяч монет. А вот цена сейчас сколько я вам показал? 17 долларов. Ну, допустим 10 долларов, то это 120 тысяч долларов пассивный доход ну если каждый из 35 тоже хочет так получить он тоже подключает приглашать людей получить бесплатные устройство и получается создать вот там 2 3 4 до бесконечности вот там уровней то я имею шанс при определенном условии получить дополнительные 5, 10, 15% от этих трех групп. Брон, Сильвер и Игон. Okay? Вот эта политика вот распределение добытых монет от каждого устройства. Хотим получить или нет, это дело выбора каждого человека. Okay? Я уже отправил вам инструкцию по регистрации. Значит, когда мы зарегистрируем свой аккаунт, участвуем, мы должны зарегистрировать и свой адрес, правда, свои адреса. Один адрес – это адрес доставки. Значит, вот там куда компания должна отправить вам это устройство. И второй адрес – это адрес, где вы хотите установить это устройство. Есть вот там у этого проекта на данный момент есть два способа, два способа подключения людей. но есть вот ой, я открываю по это что ли, по, по прошу прощения, я сейчас открываю вот по по русски. Да. Окей. Okay. Значит, мы польз... есть два способа подключения, пригласить людей. Я есть вот инструкция первая, Это подключение по ссылке. Значит, мы войдем в наш аккаунт, копируем нашу ссылку. Эту ссылку мы отправим кому-нибудь. Человек, просто кликнет в эту ссылку. Вот есть вот там этот и предоставит информации основные, какие. Ну, фамилия имя электронный адрес для контакта с компанией телефон выбирать вот себе ну юссенем имя пользователя вы из какой страны я извиняюсь очень дико если вы что-то показываете то мы этого не видим если вы что-то хотите нам прошу прощения секундочку очень я открыл и это все отлично видно а, так, не тот. Сейчас еще раз. я это. Окей, okay, вы видите, да? Надеюсь, сейчас вот там я показал то, что надо. Окей, okay, значит, вот uh, эта uh, инструкция я уже отправил вот там некоторым вашим. Вы передавайте, пожалуйста, друг другу. Uh, это инструкция по способу подключения по ссылке. Значит, мы копируем в нашем back-office свою ссылку, отправим ссылку людям, и люди открывают эту ссылку и по этой инструкции вот, зарегистрируют свои адреса. Есть вот такие вот там информации, должны предоставить. Ну, фамилия, имя, электронный адрес, свой телефон, выбирать себе USNM какой-нибудь, неважный, вот, вот, по желанию. Вы из какой страны, вот если вы выбираете свою страну и создать для себя пароль входа. Вот, и нажать на а, регистрацию. А после этого вы войдете в свой аккаунт и нажать на вот, первый пункт ⁇ Резерв-аспорт ⁇ Потом нажать на ⁇ Go to Helium Checkup». Это вы перейдете на второй, а, второй веб-сайт на которой есть карта вот, там, и мы должны э, свои адреса зарегистрировать а, есть вот, вы войдете в резерв your free passport. ну резервировать ваш бесплатный э, устройство okay. а дальше что предоставить информацию вот, там ну, фамилия и электронный адрес Телефон уже записаны Поскольку вы при регистрации Аккаунта уже предоставили Здесь да. остается что Два адреса Адрес доставки и адрес установки Адрес установки Вы должны указывать точный адрес Чтобы вот там Эта сеть блокчейн Хелли Определил и принял Вот этот адрес Потом вы Ну там Ну там галочку поставите в 5 эти э, фразы ну условия и нажать на резервировать устройство и все э, здесь вот надо обратить внимание э, очень это э, если вот в вашем городе э, ваш адрес дом или его там э, личный дом э, вы есть заполняете и система система этого сайта Helium Check App не дает, не дает вам результат, то не можете зарегистрировать этот адрес. Или дает другой адрес, который есть в базе данных у карты, и вы должны, если это не ваш адрес, вы не выбираете, надо выбирать именно свой адрес. Если все это тут правильно, вы нажимаете вот там этот, и у вас будет вот что где ваш адрес будет появиться, оранжевая точка. Значит, вы уже резервировали свой адрес. И если вы увидите, вот там галочка зеленая, и поздравление от HeliumShackUp, что вы уже успешно свой адрес зарегистрировал, И что остается? Остается ждать устройство и все. Значит, мы ждем от компании, Письмо перед тем, как отправить нам это устройство, они письмо пришлет на нашу почту. Мы должны, мы должны подтвердить желание получить это устройство, подтвердить адрес доставки и сообщать нам, сколько за доставку мы должны платить. Мы спросили, сколько точно, где-то вот несколько десятков долларов, долларов за доставку из Америки, но точно сколько мы узнаем только в то время. В принципе, если кто не хочет, то время можно отказаться. Никто не заставляет нас принять это бесплатное устройство. В этой инструкции я тоже написал, мы не можем вот, зарегистрировать свой адрес установки по каким причинам по каким причинам. Вы, я надеюсь, что вы а, прочитаете эту инструкцию, чтобы а, потом делать вот там правильно. Okay? А, я вопрос. Сейчас, сейчас подождите, еще не, не вопрос. Вот, а, вот этот, а, если вы сейчас посмотрите, я объясню этот потом а, вам а, к вопросам, что есть вот этот. У меня интернет немножко... Медленный. Постараюсь. Окей. Вот. Okay. Значит, если вы увидите, я сейчас вот попробую выключить вот некоторые цвета, чтобы мы могли понять, что к чему. Окей. Okay. Я выключил вот там то, что сейчас у меня интернет медленно немножко. Сейчас появится. Окей. Okay. Uh, это зеленый, зеленый это устройство активное, работающее на данный момент. И за последние три вот uh, недели такая скорость развития, регистрации, которую я не ожидал. Вот это оранжевый, оранжевый. Вот видите, uh, многие страны, типа как uh, США или Западная Европа, там уже много активных устройства, они еще и заказывают. А в тех странах, где вообще не было, сейчас вот такой оранжевый свет. Даже у нас в Вьетнам, да, вы видите, вот вся страна, вся страна это в оранжевом свете. Ну, Индия тоже развивается бурно, вот там Индонезия, Филиппин. Ну, в России, если его там недели назад еще не было, сейчас в России тоже вот оранжевые точки везде появляется а оранжевый это что это адреса которые люди уже успешно зарегистрировали и они будут поставить устройство по этим адресам а дальше что такое вот там эти голубые, голубые точки голубые точки это когда кто-то строит свой план мы не видим, мы смотрим на эти голубые точки, и мы знаем, да, по этим адресам кто-то уже вот свои адреса резервировал, но, но эти адреса сами люди еще не подтвердили. Надо подтвердить эти адреса, чтобы эти точки превратились в оранжевый свет. В оранжевый свет. Иначе вы не можете получить вот, устройство, okay? А вот фиолетовый, фиолетовый, это вот кто-то э, планирует вот, там, свой план, то, конечно, он увидит в своем аккаунте эти точки, а мы, э, другие, мы видим только вот эти голубые, окей? Okay? Окей, okay, вроде э, все, что главное, давайте сейчас можно э, вопросы э, от вас. Спасибо большое, Николай. Прежде чем кто-либо кто включил бы микрофон, я прошу, наверное, все-таки обратиться к вопросам в чате и прошу не включать микрофоны до того, как мы не ответим на все вопросы, заданные сначала в чате. Там их будет, конечно, достаточно. Я правильно понимаю, Николай, что у нас есть всего да. 40 минут, верно? А у нас остается сколько? 40 минут, да. Я постараюсь тут ответить на вопрос. Хорошо. Вопросов достаточно много. Если есть какие-то вопросы, которые задаются повторно, естественно, на них не нужно отвечать. И я прошу, Николай, прям с самого начала, после записи будет. Вот как да. вот начинается чат. Окей, okay, я сейчас uh -huh. вот там uh -huh. от, uh -huh. с начала чата вот прочитаю. Ну, от Нурбека, да? Как будет осуществляться доставка? Через какой ТК? Ну, я уже ответил вам. Ближе к отправлению мы получим письмо на свой электронный адрес. Тогда вы узнаете, вот, какая компания вот, там, занимается доставкой и информацией остальной. Второй вопрос. Когда делали заказ, заказ ли, но в конце загорелось красным, что рядом с нами место есть но резервировать уже невозможно. Кнопка неактивно там показывает, как будто это место забронировали. Окей, okay. я понимаю вот вас. Этот вопрос во Вьетнаме у нас, мы сталкиваемся больше, чем вы. Почему? Почему? Потому что вы видите, вся страна у нас да, в оранжевом цвете. Сейчас очень трудно зарегистрировать какой-то адрес. Вот. Если, допустим, я вам показываю, если вот этот аккаунт, человек хочет зарегистрировать в свой адрес, он нажимает на «Reserve your free passport». Он нажимает сюда, ну его фамилия, имя уже, он должен два адреса предоставить. И вот, запомните, адрес, который вы будете выбирать, он должен из выданной базы, вот, допустим, я нажимаю вот там вот какой-то адрес, и вот база данных. Базы данных вот uh, helium checkup дает мне несколько результатов. Я должен выбирать среди них свой адрес, точно его там свой адрес. Если вот среди этих адресов нету моего, то лучше не занять чужой адрес, okay? А в этом случае вот вы видите, вот есть uh, слово power read by Google. Значит, вот helium пользует открытую карту Google. Значит, вот ваш адрес на карте Google, еще не числится, еще не числится, тогда в этом случае я знаю, что многие из вас можете это делать, если вы имеете вот там электронный адрес Google, да, вы просто войдите, допустим, в свой район, допустим, я открываю свой город Нячан, Нячан, мой родной город, вот, допустим. Я вот там, э, открываю вот там, э, допустим, на этой улице. Вот, ну, обычно вот компании, ресторан, кафе, э, больница, они вот там э, свой адрес на Google карте вот там занесли. А мы, э, ну, свой дом мы обычно нет. Но в этом случае на базе данных Google карта нету вашего адреса. Вы должны пойти обходную лист немножко, э, занести свой адрес допустим это ваша улица есть ваш дом да вы сделаете вот точку вот и свой адрес ну там дом Дины, напишите там дом длинный да вот или вот э, дом вот игора вот вы просто вот э, напишите и потом вот этот э, вот допустим я нажимаю вот на этот вот значит допустим это мой адрес я занес вот и этот адрес на Google карте, вот так выражается. Я не буду, вот там этот адрес, ну, дом, номер ну, дома, дом, улица или еще нет. Я копирую вот этот, ребята. Вот салон красоты, салон пострижки, да? Вот я копирую. Я копирую, вот сейчас я копирую, допустим, этот допустим, это мой адрес. Я уже занес на Google карты. Я вернусь на Helium Shack Я просто вот там сюда. Приклеил. Вот видите, сразу дает мне точный мой адрес. Салон красоты по этой же. Я просто выбираю. Окей. Okay? Вот я просто выбираю вот там это. Ну, сюда и предоставить вот прибор, устройство. И если я устанавливать буду это устройство. Все, я выбираю клик, клик, клик, клик. Вот. И нажимаю вот резерв. Резервировать э -э -э -э, устройство. Есть, может быть успешно, может быть нет. Успешно, если вокруг, ну адрес мой уже есть в базе данных helium shack, то что он, она берет от Google карта. Ну может быть я не успешно зарегистрируюсь свой адрес, потому рядом, рядом в расстоянии 300 метров кто-то уже резервировал. Окей, okay? тогда я не могу. Я не могу. Я должен найти uh, другой адрес, где я могу установить это устройство. Поэтому выходит, что uh, если страна как uh, ваша, как, как ваша, поскольку мало еще устройств, пожалуйста, вот вам легко uh, зарегистрировать, пока другие люди не заняли рядом вот, uh, это. Или в самом вашем доме uh, на этаже выше кто-то уже зарегистрировал, то все, вы пропустили шанс раньше вот там делать. Почему я называется гонка? У нас во Вьетнаме уже трудно найти адрес где-то можно зарегистрировать, потому что рядом слишком много. Окей? А, это второй вопрос важный. Почему я выделил Нет. время побольше? А, у нас после... а есть те кто извините, Пожалуйста, а есть ли... вот... Я не буду отвечать на этот. я по очереди, потому что есть люди, которые написали вопросы. Я должен ответить раньше. Пожалуйста, по очереди. Хорошо? Третий вопрос. У нас поселок городского типа порядка 16 тысяч жителей. Будет ли у нас работать данное устройство? Почти нет умных устройств. Доход будет мизерным. Знаете, вот там есть некоторые условия, чтобы устройство успешно работало и заработало для вас монеты. Первое, первое ⁇ это важно, чтобы устройство, конечно, находилось в большом городе. Поэтому вы сейчас видите, вот в основном... Устройства расположены в больших городах, хотя уже на данный момент 11 тысяч городов в мире уже установлены эти устройства. Конечно, сеть раскрывается больше и больше. Но второй, чтобы устро... хотя в нашем поселке, в нашем городе еще нет интернет-вещей, но все равно, если вот эти устройства ваши соседская или еще там, они друг, далеко друг от друга не находились, чтобы они могли друг с другом общаться. И в этом случае тоже можно заработать. Хотя, конечно, не так много, как те в больших мегаполисах. Окей? Okay? Но зарабатывать тоже зарабатывает. Если пожилые люди, которые совсем не могут разобраться, в вашем англоязычном сайте мы сами с трудом это делаем. Мы таким людям можем помочь, есть регистрация. Знаете, ребята, вот, допустим, веб-сайт, там есть русский язык. Вот, если вот, выбираете русский язык, конечно, вот не совсем хорошо, но понять можно. Выбирайте. А вот веб-сайт Helium Check App, вы просто помните Google Translate. Вот, выбирайте и, допустим, сейчас я попробую. Для вас вот там. Этот, чтобы вы могли выбирать. Вот давайте выбираем вот там другой язык. Так, я русский. Так, русский транслей. И пожалуйста, пожалуйста. Вот там Google помогает вам вот там метод привести, чтобы понять, что к чему. Хорошо? Окей. Okay. Так, давай на другой вопрос. Пятый. В кабинете с картами ведется кнопку запланировать место. Что это? Да, это очень интересный и важный вопрос. Я хочу тоже выделить этому вопросу немножко время. Как я вам сказал, у нас есть два способа, чтобы подключать людей. Первый способ. Для которого я уже сделала инструкцию на русском языке. Только что вам показал. Это мы копируем вот свою ссылку людей вот там получать открывать и зарегистрировать. Как только что сказал. И если мы подключаем людей по такому способу, то мы можем подключать тысячи людей. Окей. Okay. Но есть вот есть одно но. Каждый подключается по такому способу. Они должны Войти в Helium Check-up и свой адрес зарегистрировать сами. Okay? сами. Ну, Если люди понимают, то понятно, хорошо, а то они могут сталкиваться с какой-то трудностью. А вот если пользоваться второй способ, второй способ подключения людей, это пользоваться функцию планирования точки доступа. Значит, у нас бесплатный статус, у нас бесплатный статус, мы получаем бесплатное устройство. Если мы пользуемся вот такой функцией, мы можем 10 раз что делать? Держать какой-то адрес для конкретного человека. Допустим, я в своем городе, я вижу, вот там, там место у меня есть друг живет в том районе. Uh, и там можно установить устройство. Я пользуюсь этой функцией. Держать это место этому человеку. И таким образом я посылаю ему, называется, mining report. Mining report. Он получит. Он получит вот на свой электронный адрес. Вот, допустим, нажимаю вот там эту. Вот. Uh, Николай... Uh... Какой-то есть параллельный вебинар или видео идет? А У меня есть э, такой клип, я делаю, правда, на вьетнамском. Как пользовать эту функцию? Ну, я давай потом передам. А, да, чтобы... Нет, нет, нет, нет я, я не прошу передачи его, я прошу остановить какое-то видео, которое идет параллельно. Не слышно тебя? Я не слышу. Отлично, может, у вас там в компьютере идет? Я, я не включаю ничего. Нет, у меня, то, у меня тоже, когда Николай говорит, рвет. Да? Не знаю, у меня все четко слышно, вообще никаких записей больше нет. Но есть, есть как будто параллельно какая-то запись идет, э, вебинар, ну не вебинар, а видео. Ну хорошо, если всем слышно, отлично. Да, а, пожалуйста, ладно. вот там остальные, выключите микрофон, может из-за этого вот тоже. Вот, okay. вот я сделала видео... Чтобы показывать, как пользовать эту функцию. Но я хочу тут обратить внимание: это второй способ подключения людей. Значит, если у нас бесплатное устройство, мы можем пользовать эту функцию 10 раз. 10 раз держать заранее место, то что мы знаем, точно, вот этот адрес можно зарегистрировать, и никто уже туда не лезет. Мы сдержим раньше. И тот человек, мы, которого мы хотим пригласить, он только подтвердит. Это вот 24 часа. Так, кто-то рисует на, на, на, на экран. Пожалуйста, не делайте этого. Я сейчас вот там. Окей, остановите. Значит, вот там 10 раз прислать mining report и 10 раз пригласить человека таким образом. Окей, это второй способ подключения. А если хотите больше, то пользуйтесь ссылку свою. Окей? Вот. Okay? Николай, так, давай, не можно публику. один вот, тех, вот технический вопрос, пожалуйста, Николай, вот 10 секунд, хочу просто об этом вот, чтобы вы тоже рассказали, по порядке очереди будет. Значит так, это не такие наглые, это я. Прошу вас, прошу вас по очереди. Это технический вопрос, это очень важно. Николай, я прошу прощения только по чату, потому что если да. возможность дать всем, то технические вопросы на самом деле все абсолютно решены, И у нас на канале есть все видео, вы просто должны выбрать для себя время. И спрашивать не сейчас, а просто зайти и просмотреть все ролики. И вам будет абсолютно все понятно. Да. У, нас есть, на, у нас там нет только ответов по поводу доставки. По поводу всего остального вы можете в вебинарах, разных вебинарах, и от основателей, и от Николая найти ответы на эти вопросы. Сейчас мы пройдемся по чату, все, что мы успеем. Если мы не успеем ответить на какие-то вопросы, то мы… Э... Ну, потом, Дина, и... передадите да. мне вопросы, окей? Okay. Да. Да. Мой вопрос это касается всех. Неужели нельзя пару слов сказать, чтобы все... Это такой же ты свой блядь. И у меня тоже такой вопрос. Я его написал... Давайте по очереди, вот по чату я... Отмечаю. Минуточку, у меня технический вопрос. Дай я сейчас его удалю И у меня чата. технически написан в чате. Почему он... не? Александр, если лезете вот лезете вперед, я, придется мне удалить вас из вебинара. Я хочу уважать вот людей, которые написали вопрос раньше вас. Окей? С, с самого начала мы сказали, что у кого вопросы, напишите в чате. Давайте следуем вот этому принципу. Продолжим. Продолжим. Так, седьмой вопрос. Как посмотреть свое место в кабинете? Знаете, вот там я хочу увидеть эту функцию на веб-сайте Helium Check Up. На самом деле я успешно заказал, зарезервировал свой адрес, но я не могу вот видеть, вот там, где именно вот написано, какой адрес я зарегистрировал. Я хочу увидеть эту функцию. А на данный момент я могу видеть только как открывай карту, зум побольше, да, в свое место, и там я увижу, я увижу оранжевый точку, где мой адрес, если я правильный адрес выбрал, да, во-первых. а Второй, где вот там э, слово ⁇ резервировать ⁇ вот там да, свой э, бесплатный устройство, там уже э, другой, э, другая фраза. Ну, вы успешно, ну, ваш адрес резервировал, и есть поздравление. Все, э, значит, я успешно. А вот конкретно здесь посмотреть какой адрес вот я выбрал, пока не вижу это место. Давайте подождем. То что страницу шаг App еще вот обновляет в это время. Человек регистрировался по моей ссылке, заказал себе устройство, но в моей структуре не отображается, что делать. Светлана, вот чтобы увидеть свою структуру, пожалуйста, зайти вам в эту. Я вам покажу. Вы войдете в веб-сайт iHub Global и внизу, и внизу вот там есть yes, Click Here Commission Back Office. Это вы войдете в свой личный офис. Вот, я допустим, вот это свой личный офис. Вы там видите вот свою, свою команду, кто на каком уровне находится. А если вы дали ссылку, а этого человека не видели. Значит, этот человек зарегистрировался по другой ссылке. Okay? А если по вашей ссылке вот здесь, вы можете увидеть все, все, всех. Okay? А потом даже и комиссион commission. Commission от каждого устройства, сколько получаете, тоже тот увидите. Ну, этот потом вы к этому. Okay? Так, давайте сначала. Как долго доставка в приморский край России? Я не знаю. Вот ближе к отправлению мы получим письмо. Николай, какой у вас ник в Телеграме? Как можно с вами связаться? Ну, если вы работаете, вот там этот. У нас есть группа лидеров, лидеров международных, где ребята из со всех стран, которые сейчас развивают. Там я тоже. Тогда, Дина, посмотри, этот человек, если он уже развивать свою сеть, чтобы помочь содействовать, ну, подключать его в эту группу, пожалуйста, и мы будем там работать. Можем мы видеть в своей структуре те, кто зарегистрировал, но не заказал устройство? Знаете, Светлана, вот там, в принципе, структура, структуру свою мы там видели там, где я вам показывал. А вот этот человек заказал устройство или нет, мы не знаем, мы не знаем, пока я не вижу, вот там, заказал это устройство человек или нет, хотя уже имеет свой аккаунт, okay? ну может быть потом увидим. Uh, у меня вопрос, почему во втором пункте на сайте Айгу при попытке смены адреса заказа осуществляется переход на внешнюю, uh, просит ввести некую почту и пароль. Или это у меня какой-то глюк? Почему во втором пункте на сайте iHOOP при попытке смены адреса заказа? а Если вы уже заказали, вот, вы уже зарегистрировали адрес, успешно менять, пока я не вижу места, где можно менять вот там адреса. Адреса доставки или адреса установки. Это потом. А то, что вот там вести на, этот, на эту ссылку, я не понимаю, почему у вас этот. Ну, я, по крайней мере, до этого момента не получил ни от кого аналогичный вопрос. Может быть, потом вы передадите Дину ваш вопрос по конкретнее. может быть, попробуем узнать, что именно такое у вас случилось. Каждый новый участник при входе имеет сразу включенный микрофон. Это нюанс Зума А. Так. Можно ли синхронизировать сразу несколько приборов, расположенных в разных точках в одном приложении? Да. Значит, смотрите, потом, если у вас имеет, вы заказывали несколько бесплатных устройств, и вы будете устанавливать их по разным адресам. Перед тем как установить эти устройства, мы должны скачать на свой телефон приложение, называется Helium hotspot. В этом приложении вы можете создать для себя личный свой кошелек Helium. И вот этот личный кошелек вы привязываете вот там его к устройством своим и один кошелек одно приложение вот там вы пользуете для разных устройств без проблем а об этом мы уже компании спрашивали сейчас вопрос такой я еще раз отвечаю как быстро приходит письмо на почту что мой прибор будет оправлен ну этот вопрос уже ответил где пользуется монета Helium? кому она нужна? Ну, Я во время презентации уже вам сказал, как этот кто покупает этот ну, это, это компания, которая развивает интернет вещей, конечно. Еще хотя бы приблизительные цены за доставку. Я уже ответил. Архизаторы людей добавки. А. А насколько безопасен этот прибор для здоровья. Я вам показывал вот характеристи, ну, технические характеристики прибора, там разные сертификаты. Можете войти туда, открывать разные сертификаты. Это международный. И этот прибор отвечает по всем требованиям. Можете прочитать. А почему мало информации по проекту? Нет, не мало, ребята. Поскольку я вам сказал, что мы не первый в этом проекте. Проект вот по всему миру. Просто мы Сейчас только узнали про этот проект. А так, если наберете, вот там, добывать хелиум, все это в интернете, вот, вам очень много информации дается, очень много. На разных языках. Так, от Любомир. Какого сета должна быть точка, когда сделал правильный заказ? Оранжевый. Оранжевый. Много населенных пунктов, села и маленькие города, поселки и города невозможно подтянуть при заказе Ройтера. Ну, я вам уже показал Google Карта. Если вы набираете свой адрес на Helium а вот результат не дает ваш адрес, значит на базе данных открытой карты Google нет. Вы должны его вот там на Google Карте на Google Карте свой адрес занести, а после этого вернуться в Helium Sharp, обязательно будет ваш адрес. Ну я вам только что показал повторяю только сколько трафика Интернета Ройта будет брать на себя. Чтобы понять это, вы можете вот пойти в helium.com, открывать explorer ну, как я вам показывал, да, кликните, кликните вот на любой участок, на любой кошелек и увидите там всю информацию. Как, какой прибор, сколько зарабатывает, какой трафик в Лондоне, в Китае, в Америке, все это четко, прозрачно. Просчитайте, там много дают информации. Нет, нет, Николай, я извиняюсь. Насколько он будет мешать работе интернета? А, нет, он, он не будет мешать, в любом мире. Значит, когда вы подключаете это устройство, то как вы должны? Во-первых, это подключать к электросети, чтобы без электроэнергии не работает устройство. Потом вы должны подключать это устройство к интернету. Вот. Для чего? Чтобы информации, которую ваше устройство принимает, эти информации оно передает в интернет. Все, не занимает. Понятно. Человек, человек, это люди мне задавали вопрос. И человек себя работает с компьютером, а это устройство отдельно работает. Понятно. Да, вот мы знаем, что дома у нас вот телевизор, телефон, компьютер одновременно пользуют вот интернет и что проблем нет. Да, спасибо. Николай, наверное, здесь еще вопрос был в том, нужен ли какой-то высокоскоростной интернет или достаточно обычного? Обычный. Достаточно mm -hmm. обычный. Все, окей, okay, да. Дальше. Спасибо. Ну, какую информацию передает от Юля вопрос? Ну, какую информацию? Допустим, разный, разный. Зависит от того, датчик, который установлен на какой-нибудь вещи, что передает. Допустим, это... Датчик в вашей ферме следит за температурой, то передает информацию, что температура стабильна или надо поднять с пути температуру, чтобы регулировать. Если это автомашины, которые сама двигается, то, конечно, другая информация типа того или даже вот там какой-то вот там какая-то будка, которая самостоятельно вот там продает, ну вы подаете туда, пустите деньги, покупаете воды воды без продавца, а там какая-то вода закончилась, этот датчик вот там видит, да, вот там допустим кока-колы закончились, да, надо ну там добавить, то в информации передавать в компанию, которая Занимается этим вопросом и привозит кока-колу, загружает в эту машинку. Допустим, такие, э, так, такого рода информация. А, Николай, мы немножко пропустили другие вопросы. Я могу задать сейчас их? Да, а, я... Вопрос о Мы Установка оборудования внутри или снаружи помещения? А оборудование, само устройство, то, конечно, находится в помещении, внутри комнаты, ну, рядом с электророзеткой. А вот антенна. Антенна, если вот там хотите, можно эту антенну выставить на балкон, дома комнаты, или если у кого частный дом, вы можете вот там найти соответствующие кабели, проведете на крышу и там на крыше дома поставите антенну, а само устройство в комнате. Окей? Okay? Спасибо. Следующий вопрос. Сколько устройств? Вопрос от Дмитрия Копцева. Сколько устройств можно установить с одной учетной записи? Когда, когда страница Helium check еще не начала работать, то, в принципе, с одним, с одним аккаунтом мы могли заказывать несколько устройств. Устройства. А сейчас вот там... Мы должны вот там этот пользоваться таким вот способом, подключать самого себя. Да? Вот вы, допустим, открываете главный аккаунт, вы хотите сделать себе несколько э, устройств бесплатных, тогда вы подключаете себя. Тоже информацию, вот э, ваша такая фамилия, имя, но электронный адрес, почта другая должна быть и, конечно, адрес установки э, тоже другой для второго устройства и третье четвертое если вы можете найти адреса где можно установить красные устройства okay. uh -huh. спасибо вопрос от Ольги Малыш скажите на сайте на карте в написании моего города или Николай, тебе проще самому, самому прочитать чтобы понимать так, или я, я могу я должен найти этот вопрос я этого много вещей. да это нужно это ближе к началу Ближе к началу даже. Я пропустил, что ли? Да, ты пропустил три вопроса от трех человек. Так. Ну, давай, прочитай мне, пожалуйста, а то я туда-сюда... Mm -hmm. и... скажите, скажите, на сайте, на карте в написании моего города присутствует ошибка. Отсутствует одна буква. В кабинете написано, что точка доступа зарезервирована, но по тому адресу, который я указывала, на карте я не вижу точки нужного цвета. Если точка фиолетового цвета в указанном городе, но на другой улице, не той, которую я указала. На карте есть фигура зеленого цвета. Вот посередине этой фигуры проходит моя улица, которую я указывала. Все ли правильно мне сделано? Сложно, да, ответить здесь? No. ты наверное, нужен. Вот, смотрите, когда вы ну там делаете план свой, ну, значит вы пользуете уже эту функцию планирование точки доступа, то если вы так пользуете эту функцию, то точки адрес, который вы пользуете в вашем аккаунте, там выражается что сиреневый, фиолетовый свет, фиолетовый свет, другие видят Другие люди видят это голубой, а вы сами видите, это фиолетовый. Но у вас или у, этого, у того человека, ну, которому вы держите этот адрес, имеет 24 часа. 24 часа, чтобы подтвердить этот адрес. Если не подтвердить, то потом освободиться, освободиться, и другой человек может вот зарегистрировать этот адрес или близком, рядом. Okay? А, а, а то, что вот там а, зарегистрировать адрес, я еще раз повторяю, вы напишите свой адрес и ждите, чтобы система выдала вот результат разный. Вы выбер, должны выбирать точный среди этих свой адрес. Okay? Если нет, то должны вот на Google карте вот там свой адрес вот там а, внести. И потом вот здесь вот зарегистрировать. Надеюсь, что я в точку ответил. Да, спасибо, Николай. Мне кажется, что частные вещи, да, частные варианты, все-таки нужно, чтобы вы передавали своим спонсорам. И если спонсоры не могут вам помочь, то вам необходимо дальше передать, для того чтобы могли показать уже, ну, либо мне, либо Николаю, чтобы мы проверили. Потому что здесь очень сложно понять, как в итоге выглядит именно ваша область. И что вы правильно и неправильно сделали. Вот. Николай, я пропустила много э, комментариев, э, ну, наверное, перейдем... А, ну, у нас есть э, 15 минут. 15 минут, 15. да, окей. У меня следующий Николай, извините, перебью. Я при регистрации указал чужую фамилию. Да, теперь, теперь в адресе доставки я ее не могу изменить на настоящую. Как а, это сделать? Пожалуйста? Все, я понял. Смотрите, если вы не тот адрес электронный, не тот фамилия имя, вы можете менять. Вы можете менять, если на каран на, на странице Helium Checkup. Вот здесь, в правом углу, правом углу, если вы тут э, курс поставите, увидите, да, профил учетной записи. Профил учетной записи. Нажимаете туда, и там можете менять направленный. Это на Helium Checkup. А на сайте... IHOOP lobo. раз вы там меняете, вы тут тоже должны менять, вот есть профиль, видите, да, профиль. вот Edit Profile, тоже нажимаете туда, войти, войдите туда и там меняйте на правильный, на правильный электронный адрес, на правильную фамилию и на правильный этот. А то, что мы уже э, заказывали, вот там м -м, успешно, о, зарегистрировали успешно вот свой адрес, то там я пока не вижу места, где менять. Okay? А менять вот там профил свой вот там и тут можно а, николай я это все сделал но дело в том что в поле при заказе фамилия уже прописана она старая и не меняется я вот такой вопрос письмо придет от фирмы подтверждение отправки, и там будет ли возможность изменить на настоящие данные? Игорь, в принципе, я до этого момента понимаю так, компания Helium, в принципе, мало интересует, кто за этим аккаунтом стоит, какая, какой номер телефон или что-нибудь самое интересное есть. Для них это что, это адрес установки. Значит, адрес, который мы регистрируем, там можно поставить устройство, и это устройство подключилось к сети и работает, обслуживает вот, интернет вещей. Вот это для них самое главное. Поэтому они почему дают вот, нам возможность вот, менять вот, там, то, что я только что вам рассказал. И в нашем заказе потом можно и тоже вот, корректировать. То, что мы должны подтвердить информацию, вот Игорь, потом. Тем, я, просто пережил, я, я, я, просто, я просто думаю, что придет заказ, а фамилия придет. Надо паспорт, было думать, когда вводил не неправильную фамилию. фамилию. Почему мы тратим... Давай, потом посмотрим, как это... Меня... Фамилия, а, фамилия, фамилия очень, не важно. Кому интересно? фамилия? Ребят, давайте, я очень прошу не включать микрофоны. Да, и Николай, я все-таки прошу uh, тебя по техническим моментам не отвечать, потому что я понимаю, что задают и хочется. Но э, просто у нас есть вопросы, которые идут в порядке. А okay, то, давай, э, давай. с фамилией и так далее все меняется абсолютно, если вы просто на канале посмотрите все те обновления, которые мы делаем и указываем. Вся информация по техническим моментам, кроме того, что если вы зарезервировали э, устройство и у вас э, оранжевая точка, вы не можете поменять э, локацию своей точки. Все остальное меняется. Все вопросы технические, они на канале абсолютно все рассказаны, как менять, что делать и так далее. Пожалуйста. Скиньте, пожалуйста, ссылку сюда на канал. Секунду, я скину сейчас в чате. Николай, ты можешь теперь выборочно посмотреть, какие вопросы, а на остальные мы зафиксируем, задим позже. Окей, okay. я думаю, что в ближайшие дни мы, может быть, найдем какое-то э, время сделать вот, обучение, вебинар, да? Вот тогда и можно и вопросы разные вот, задавать. Так, да, давайте, у нас несколько времени. Если желтая точка вот не этот, появилась. Есть вопрос такой, говорят, не мне знает, а I hope это правда я вам уже в самом начале презентации рассказал, что есть 8-9 разных устройств, которые отвечают по всем техническим и технологическим требованиям, чтобы участвовать в эту беспроводную сеть. Любой человек, я повторяю, любой человек, любая компания, если могут делать или производить соответствующие устройства без проблем. Войдите, даже если сейчас вы можете вот там домашних условиях можете собирать такое устройство, то пожалуйста войдите. Их или вас не знает. Окей? Не, не важно, вот там есть э, этот, любой человек, любая компания. Лишь бы есть такие-такие-такие устройства, пожалуйста. А сколько будет длиться акция по раздаче бесплатных приборов? Люди много, многие тоже боятся, что эта акция э, закончится. Но компания уже ответила нам по всему, э, по всему миру, что они уже перестали э, продавать устройства. Перестали. Сейчас от них, от компании iHub Global, только программа бесплатных устройств. Значит, кто заказывает раньше раньше получает, то заказывает позже и позже получает. Так он может передавать всю информацию на какие сайты, зашел пароли и так далее. Вряд ли ответят, что я не понимаю этот вопрос. Как это имеет ввиду человек? Я перехожу. Как вопрос? Бывает... А, вопрос имеется ввиду, что по поводу безопасности. А, То есть а, ли какие-то данные перер... передаваться дальше? Вот смотрите, вот эта информация, которую устройство наше принимает от вещей. Что? Пожалуйста, вот, вот. А, Наше устройство принимает а, данные от вещей, которые должны подключать, а, подключаться к интернету. То эти информации, вот устройство передает информацию, потом эти информации идут в облака, там уже определяют. Эта информация как конкретная, при какое приложение, допустим, вы пользуете эту беспроводную сеть, чтобы регулировать температуру в своей ферме, то, конечно, эта информация идет только к вам, никому больше. Не собирать информации от вашего телефона, ничего, абсолютно. Какие имущества дает Helium Shack Pro? Да, этот вопрос интересный. Статус Pro – это платный статус. Если кто-то нажимает туда, там видите, что надо платить 299 долларов, чтобы поднять свой статус бесплатный на статус Pro. Значит, статус Pro – какие привилегии, какие права? Во-первых, он может бронировать, держать места заранее для какого-то человека, подключать таким образом неограниченно. Нежели не его там бесплатный э, аккаунт, бесплатный аккаунт только есть раз, раз, А тут э, про статус про бесплатное, бесконечное вот количество дают. Это раз. Второй. Э, Имеет право доступа. Ну, в сети посмотреть разные анализы э, трафик вот там, э, где чего вот вы войдете вот там в статус про прочитайте там они дают э, ну, написано какие э, доступы имеет статус про хорошо Ну это я советую вам не сейчас не купить не пользоваться вот там это статус про у нас у вот страны новые в этом проекте да может в Америке в Западная Европа, Китае, там они хотят получить вот еще больше информации, чтобы анализировать работу своего устройства в дальнейшем, да, может они и купят, ну они уже заработали деньги, они купят, а мы, новой страны, нам это не зачем сейчас, ребята, не надо тратить 299 долларов на этот статус про, Как заказать 50 штук сразу? Сразу никак, сразу никак писать штук, значит вы по очереди вот, открываете главный аккаунт, потом вот, там, из главного вот, подключаете вот, 49 остальных, 49 электронных адресов и, конечно, 50 адресов установки у вас должны быть. Okay? Если такое можете делать, ограничений тут нет. Самое главное, я говорил, Адрес установки, чтобы верный, точный адрес, и там устройство может установить. Николай, спасибо большое за все да, ответы. Время, Я думаю, время что уже у, меня уже у тебя да. время до вебинара. Я хочу сказать всем о том, что, во-первых, у нас есть канал. У нас есть много каналов, но есть официальные два. То есть один канал, который ведет со мной, другой канал, который ведется Игорем. И его партнерами, вот, то есть вы всегда можете попасть на них, и, собственно, просмотрев все то, что публикую, публиковалось ранее, потратив на это, может быть, полдня, но вы сможете получить ответы на все ваши вопросы. Вот, а, значит, по поводу... По поводу вопросов, которые были в чате, я также Николай все просмотрю, я э, выберу те вопросы, которые еще не ответы, на которых еще не озвучивались, и вместе их разберем. Ну и, конечно же, если есть возможность, мы постараемся сделать так, чтобы э, люди просмотрели все и уже задавая вопросы так или иначе были, ну как-то уже по имели по понимание, да? Okay. Но нам все равно нужен, наверное, какой-то технический вебинар. У меня вот сейчас сохраню это видео и, конечно, вот эти, этот чат, вопросы. Я еще раз посмотрю чат, вот на какие вопросы я еще не ответил. Я тогда постараюсь дать ответ на, на, на них. Хорошо. Благодарю. Да. Ребята, спасибо за ваше участие. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сделаем вот там вебинар по обучению, ну, технические вопросы, если какие-то есть у вас. Самое главное, ребята, есть. Я вижу, что сейчас у вас есть возможность зарегистрировать адреса, пока, пока, не заняты много. В принципе, сегодня основной я вам уже рассказал, как это зарегистрировать, что делать, если не успешно. Вы уже в курсе. Благодарю за внимание. Я должен вот там дальше вот, выйти. У меня следующий вебинар через 15 минут. Со своим рынком. Okay? Хорошо. Благодарю, Николай, и до, до новых встречи. встреч. Благодарю да. всех участников. Спасибо. Взаимно.